Нас уже 600 человек, так что я приготовила вам факты про Blackpink. Вы знали, что у Джису и Розе есть старшие сестры? Сейчас я вам их покажу. Сестру Джису зовут Ким Джи Юн, ей 33 года. Сестра Розе Парк Элис, ей 29 лет. Факт про Лису. У Лисы есть 4 кота и одна кошка в Сеуле. Их зовут Лео, Лука, Луис, Лего и Лили. В Таиланде у нее Тиша и Хантер. А собачки есть у Дженни, Кай и Кума. У Джису очаровательный песик Дальком. Кстати, Розе занимается йогой и пилатесом, также она умеет играть на гитаре и пианино, у нее плохое зрение с 13 лет, так что на съемках она в линзах, но в жизни ходит в очках. Розе говорила, что больше всего она дружит с Лисой, так как они обе приехали из других стран. Любимая принцесса Розе это русалочка Ариэль, а Дженни умеет играть на флейте и фортепиано, она владеет тремя языками, английский, корейский и японский. Любимый музыкальный инструмент Лисы укулеле, она говорила, что ей очень нравится цвет волос блонд и жанр фильмов боевики если бы ее не выбрали то она бы уехала в австралию из принцессе ей нравится рапунцель ее любимый торт красный бархат и она очень боится призраков в группе лиса макне когда она приехала в корею ей было 14 лет так тогда она и стала трени войди ее любимый цвет желтый хотя я думаю это и так знают ее фанаты кстати она поклонница мстителей и ее любимый персонаж это тор когда лиса приехала в корею она знала только о нем ее то, что по-русски значит привет. Лиса говорила, что ее любимое место посещения в Корее это Honda. Из цветов ей нравятся розовые розы. Видео получилось всего на одну минуту, поэтому пишите в комментариях, если вы хотите еще такое видео. Буду рада. Всем пока-пока.